Что такое ценности? Потому что на основании наших ценностей формируется наша, наш духовный интеллект. Мы раньше думали, что важен рациональный интеллект тот, который IQ называется. Да? Потом нам очень настойчиво начали объяснять, что без эмоционального интеллекта, как бы мы тоже не фонтан. А сейчас все больше и больше на трибуну первенства и доминантности выходит духовный интеллект. И духовный интеллект основан на ценностях. И, и берегиней, чтобы стать, быть и э, успевать в ногу со временем, да каждой берегине нужно понимать, что такое ценности, потому что именно берегиня является внутренним арбитром, который бдит как знаете, такой великий судья за потребностями смены законов семьи. Именно берегиня чувствует сердцем, когда пора менять пространство жизни, когда из одной квартиры надо переехать на другую когда пора расширяться, когда пора что-то продать и что-то покупать, когда пора закладывать фундаменты. Потому что вот эти все штуки, они будут связаны с ценностями и потребностью соответствовать времени и, соответственно, вносить коррективы в конституцию своей семьи. Это всегда делали женщины, всегда. Причем более того, я скажу, знаете, как оно, как оно заложено, в этом измерении, женщины на уровне женских кругов, которые собираются вместе, да, обсуждают концепции развития мира. У них тоже были всегда свои такие наставницы старейшины, мудрые женщины, которые передают исконные знания. Где-то это были шаманки, где-то это были ведуницы, где-то это были мальфары. Да, ну, То есть понимаем разные территории, разные Традиции назывались не по-разному. Где-то жрицы, но тем не менее это было. И мы через свои, как говорится, мягкие шаги да, вот, в сторону возвращения исконного, не теряя при этом своего светского обличия, не отказываясь от своего ума, не убегая никуда, ни в какие монастыри или в пещеры, старательно... Выстраиваем шаг за шагом свою бытность, свою реальность, строя семьи, но при этом встраивая в эту реальную реальность сакральные техники.